спасибо всем кто включил VPN всем привет так ну что нужно сказать поскольку это скорее всего начало видео поэтому не забудьте там все вот эти вот штуки сделать там будет круто если подпишитесь поставите лайк если вам интересно ну или дизлайк если не интересно там комментарий что еще? А, для супер не ленивых или тех, кто прям хочет поддержать, то было бы хорошо, если бы вы мне не мне точнее, а было бы хорошо, если вы включите VPN. В общем, смотрите сами там, да? А, спонсоры данного видео, это мои подписчики в моем телеграм-канале, тоже можете подписаться, в принципе. Значит.. Что подразумевается, да, под этим? Сегодня первый день у многих, но не у всех, насколько я знаю, в универе на языковых курсах. Курсах. Поэтому я не так давно проснулась, поэтому я чуть-чуть потупиваю, естественно. А, на языковых курсах. И они немножечко так переживают. И я так поняла, что не совсем понятно, что там происходит, где в этом чудесном мире, да. Поэтому я решила чуть-чуть подрассказать, может показать, посмотрим, да, как пойдет. Значит, все достаточно просто на самом-то деле. Вы просто приходите, вот сегодня orientation day, что это такое? Вы приходите, допустим, учеба начинается с 9, но мы, например, идем с 10, а кто со второй смены, у них там свое время, поэтому. Так, не обращайте внимания, это типа тонер, только он специально, если вы заметили, то у меня все в говне. Как обычно, блин. Ну, с лицом я имею в виду точно, что вообще все плохо. Вот, у нас получается, вы приходите, знакомитесь с группой, вам выдают бумажки по поводу того, что... Например, правило, чтобы перейти на следующий уровень, вам нужно там 70% и выше посещаемость. Вам нужно будет сдать экзамены на 80... ой, посещаемость 80% и выше. Экзамен нужно сдать на 70% и выше, тогда вы типа переходите уровень. Короче, вся вот эта прибуда там будет написана. Потом вы также знакомитесь с учителями, обычно учителей 2, как правило, Опять же, да, я сужу по своему универу. Может быть, какие-то отличия у вас будут. Вот. То есть вы сразу же учиться не будете. Не переживайте. Это стопроц везде. Вам покажут учебники. Скажут, может быть, типа, как будет проходить учеба. Там, вы познакомитесь. Иногда бывает... Как называется? Как это по-русски будет? Иногда бывает, короче... Как представление себя такое типа небольшое привет меня зовут алина я из россии я люблю читать например да вот такое небольшое представление может тоже быть и в принципе там это все то есть там в первый день ничего от вас не требуется как бы просто познакомиться. Но я переживаю... Ой, я переживаю, говорю. Я понимаю, что вы переживаете, но переживать не нужно. Все в порядке. Все получится. Что-нибудь подсниму. Если что-то еще будет, что я забыла, то я расскажу уже после. Пойду я у меня... Сейчас, который сейчас вообще? Сейчас у нас 9.08. Отлично показал. Вот 9.08. 9.08. Мне нужно к десяти, но ну, я пойду в 9.30. все равно, чтобы заранее, а еще как, вот у нас, например, кому-то говорят, какая группа или какая аудитория, да, у нас, например, вывешивают на первом этаже списки, то есть ты такой приходишь каждый семестр, смотришь, где ты по спискам, в какой ты аудитории, и все, идешь в эту аудиторию, вот так, если что, да расскажу позже. <связать> ну, сори, конечно, за внешний вид но время это деньги, как говорится капец, когда-нибудь это закончится вот понимаете, весна я просто уже не могу, я так надеюсь что это уже с моей кожи вот эта проблема закончится здесь такой воздух, вы бы знали очень плохой, ну, короче <связать> отступление так, всем привет, где вы? второй день а, значит, хотя мне кажется, я уже это снимала ну, на всякий случай, еще раз, да, что я, я не знаю, насколько вам слышно, что я беру с собой в универ. ну, во-первых, как я иду в универ? ну, сегодня я иду вот так, ой, сегодня я иду вот так, короче что вообще не принципиально, нет без разницы, в какой одежде вы выходите. Я хожу как бомжира, бомжира Говорю, бомжара, потому что мне типа, без разницы. Я вообще типа в моде не шарю и мне как-то это учебничек. Второй раз, хотя бы дважды покупать не пришлось. Да, кто не знает, я второй раз прохожу курс. Блин, надеюсь, мне будет интересно. Дальше пенал. Пауэрбанк, потому что у меня тупой телефон, и он разряжается сразу же, типа, зарядка. Далее. Ну, в принципе, это основное. Ну, понятно, я еще возьму AirPods. Дальше я беру термокружку, которая еще из России. Вот. Значит, термокружка... Кофе 3 в одном, Вот я вот такой вот. Оно не очень, кстати. Я просто его допиваю, потому что мне денег жалко, который на него потратила, Хотя он стоил недорого, но оно не очень. Не советую. Дальше. Короче, зачем вот этого, да? Кофе три в одном и вот эта вот фигня. Это копченый перекус. У нас получается... Сейчас присяду к вам, что ли. Привет! Ой. У нас получается перерыв, но ну, мы учимся час, ну не, да, ну час. Потом перерыв 10 минут, потом 20 минут, потом 10 минут, потом домой. Вот так вот. И в перерыве, чтобы... Я обычно хожу типа в Сию, вот этот вот магазинчик, и там покупаю там себе кофе и еще что-то. И на это уходит где-то 3000 вон. В принципе, недорого, это где-то 200 рублей. Но я, короче, в экономном режиме, и поэтому я беру с собой. И поэтому вот такой перекус. Ну, то есть я один раз купила и как бы трачу. И еще я купила... Вот. Фрукты вообще в Корее дорогие. А вот эта вот штучечка, их 28 пачек разного вида. Это типа фруктики, кусочки фруктов, реально. И они прикольные на самом деле. И стоили всего 13 тысяч вон вся пачка. То есть это где-то рублей 700. Ну, то есть, 28 штук. Там персик, э -э, личи, э -э, вот это виноград. И что еще? И что-то еще. Не помню. Короче, какой-то еще фрукт. Ну, прикольно. Вот. Все, вот так вот это выглядит. Если вам было сильно интересно. Ладно, продолжаем собираться. Кобец, надеюсь, будет нормально. Просто я переживаю, что мне будет неинтересно, потому что я уже все знаю. Но я решила, что делать-то нечего. Мне же все равно для поступления следующей весной мне нужно дважды, типа, на пятый, дважды на шестой и дважды на седьмой. А сейчас вообще седьмая группа не сформировалась. И все седьмой группы перешли на шестую опять. Ну, короче, туда-сюда ходят. Ну вот, наверное, мне тоже, если что, так придется сделать. В общем, посмотрим. Но я думаю, что я... В, на уроке просто буду делать карточки со словами, чтобы их учить. Чтобы время зря не тратить. Короче, посмотрим. Расскажу, в общем, как было. Привет! Я как бы дозаписываю, потому что я забыла это записать и рассказать, и всякое такое. Короче, я же прохожу дважды. Я переживала, что мне будет скучно или неинтересно. Так вот, рассказываю. Да, мне было неинтересно. Блин! Что делать? Не все понимают, почему я прохожу второй раз. Это я поняла по комментариям в телеге. Я прохожу второй раз не потому, что я обязана проходить второй раз, а потому что... Ну, типа, не потому, что я обязана, типа, для поступления в магистратуру или там бакалавр. Всех. Сейчас будет стрим на Бусте, поэтому у меня будильник стоит. Это... Такая вообще занятая девчонка, как Просто помогите. Я вообще суперактивной так-то живу. Вообще как, как я живу-то вообще? Вот. Блин, а я еще купила кислоты. Я так надеюсь, что мне поможет. Если мне поможет, то я обязательно вам расскажу, что я делала, чтобы спастись. Потому что у меня просто жесть. У меня такая жесть с моей кожей, что просто я в шоке. Если честно, у меня вообще нет слов. Ну, короче, не об этом. Как я сходила? Я вообще-то пойду уже учиться завтра. Я сходила, и я поняла, что мне настолько неинтересно. Понятное дело, что повторять хорошо, и типа там есть все равно то, что я не знаю. Ой, оно то, а то вкусно пахнет. Пока что не покажу, что, чтобы фигню не советовать. Как только это мне даст какой-то эффект, я расскажу обязательно. Но скажу так, это кислоты, если вы шарите. Я не шарю. Мне просто посоветовали, и я такая, попробую. Может быть, поможет. Короче, вот. Не знаю, можно ли им Глаза? Я сходила, и мне не понравилось. Ну, мне понравилось, конечно, учителя крево. А знаете, что прикол? Что я отметила? У меня учительницы две. Они одна с позапрошлого семестра, а вторая с прошлого семестра. И я же это же проходила, а презентации другие. типа. Они реально делают каждый раз новые презентации. Прикиньте. Я вообще восторгивала. Это было прикольно, мне понравилось. Но из-за того, что слова, которые ты уже знаешь, и так далее и тому подобное, и есть такое ощущение, что типа я зря трачу время, но опять же, я прохожу второй раз, потому что я сразу же приехала сюда, поступив на четвертый уровень. И мне для того, чтобы... А я не хочу поступать в магистратуру а, этой... Этой осенью, я хочу следующей весной, поэтому мне нужно дважды пройти пятый, дважды шестой, дважды седьмой. Потому что иначе мне придется возвращаться в Россию, там готовить документы, еще раз опять перепоступлять, перепоступать. Типа выезжаю, Ну, короче, поняли, да? <coughs> вот, и я решила, что мне же все равно к топику готовится. мне нужен шестой год. Ну мне хотя бы пятый бы получить теперь. Летом я планирую получить пятый. Для этого мне нужно готовиться. И я подумала, что я, наверное, буду на этих уроках слушая учителя параллельно, типа как учить слова к экзамену, там учить, ну и вот эти слова, которые мне даются, учить, квизли там, может быть, пользоваться. Посмотрим, как пойдет. Завтра возьму с собой iPad. Просто как-то некомфортно, когда ты, тебе учитель объясняет, а ты своими делами занимаешься. Поэтому насчет этого я переживаю. Ну, посмотрим. Буду, наверное, где-то на задних партах сидеть. Вот. Такая информация. Пока что, не знаю, как это будет, как-то будем пробовать делать так, чтобы было интересно. Вот. Всем пока. Спасибо, что до этого момента досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии пишите, если хотите. Ну, и там на все соцсети подписывайтесь. Ну, короче, вы поняли. Всем пока.